Снова здравствуйте. Следующий тип, стиль воспитания детей – это подавление. Подавляющие родители. Таких у нас в настоящее время большинство. Да? Что это за родители? Это родители, которые живут по каким-то шаблонам, стандартам. В их лексике часто звучит «так надо», «так положено». Ты должен, ты обязан. Если ты не делаешь этого, то ты плохой. Почему ты себя так ведешь? Ты не должен себя так вести. То есть такие родители, они как бы навешивают на ребенка ярлыки. Ты должен быть вот таким вот таким вот таким, как я хочу. Они пытаются из него сделать кого-то, кого они... Хотят себе представить. Получается, что ребенок чувствует, что его не принимают таким, какой он есть, и у него нет права выбора. Ребенок чувствует, что он не имеет права на свое мнение, на свои желания и так далее. Даже его желания контролируют родители. Да? Нет, этого не будет. Этого хотеть неправильно. Туда не ходи, этого не делай. Я все за тебя решу. Тут, конечно, могут быть различные крайности, да. Самое крайнее – это когда родители ребенка бьют, оскорбляют, унижают. Ну, в мягких формах – это просто, да. Я все решил сам. Тебе ничего делать не нужно. Ты, ты должен сделать, как я сказал. Ребенок спрашивает: а почему? Не почему, я сказал, значит так будет. Вот это полное, полное отражение подавляющего родителя. Почему родители так поступают? Потому что, скорее всего, где-то в детстве у них были какие-то свои страхи. Да, они прожили какую-то сложную жизнь и они пытаются всячески оградить своего ребенка от тех страданий, которые испытали они сами. Но в итоге эти же страдания они им и дарят. То есть, родители, например, хотел кем-то стать, да, не ощущает своей значимости на сегодняшний день в своей жизни, да, и пытается на 10 кружков своего ребенка записать. Да, вот у меня не получилось стать, значит, а ребенка я запишу, он у меня станет великим. И потом будет рассказывать друзьям, коллегам на работе. А у меня ребенок такой классный, учится на одни пятерки, ходит на 10 секций, прекрасно плавает, занимает первые места и так далее. Да? Кто вырастает у таких родителей, у подавляющих? Подавление, кстати, может быть в мягкой форме. Даже когда ребенок, например, должен свою ответственность сам нести, да, а родители сами за него все делают, во всем ему помогают. Ладно, сыночка, картиночка, или там доченька, принцесска, не напрягайся, мы все за тебя сами сделаем. Такие родители, по сути, отрезают руки-ноги своему ребенку. И э, если вдруг таких родителей не станет, либо ребенок вырастает, приезжает в другое место, его начинает одолевать куча страхов, ведь он сам никогда решения не принимал. У него не было своих ценностей, он привык, что его жизнью рулят родители. И, соответственно, сам он своей жизнью совершенно не научился управлять. Ему сложно взаимодействовать с людьми, да, потому что родители-то за ребенка все решали и все делали, но другие люди на себя лишнюю ответственность брать не будут. Они не будут нести ответственность за этого человека. Если и будут, то рано или поздно будут истощаться да, рядом с таким человеком. И отношения будут разрушаться, если это личные отношения. Поэтому очень важно давать самостоятельно расти ребенку, принимать свои решения строить свою жизнь самому чтобы когда он остался один на один со своей жизнью да он знал что ему с ней делать а, опять же что страдает? Мнения ребенка не считались, и, как говорится, то, чем не пользуются, то атрофируется. Да? У нас в природе так совсем. Если вы не ходите никогда в тренажерный зал, целыми днями лежите и кушаете, мышцы атрофируются, становятся дряблыми, мягкими. И то же самое с мнениями и желаниями. Подавляющих родителей дети, с желаниями и мнениями детей не считаются. Выбора у них тоже нет, родители все лишают за ребенка. Соответственно, и выбор-то ему делать незачем, зачем, за него все лишили. И когда он вырастает, он совсем ничего сам не может. Он может, скажем так, строить только отношения, в которых он будет выступать в роли паразита. Это инфантильные мужчины. Инфантильные женщины да, могут быть с нотками агрессии, да, могут быть с деструктивным поведением. Если прям крайняя степень подавления, да, то ребенок чувствует, что у него нет, нет места в жизни. То есть родитель жил свою жизнь, еще и жизнь ребенка, все за него решал да, и таким образом вытесняет, как бы вытесняет ребенка из жизни. Такие дети могут рано уходить из жизни, да? потому что ну как бы нет места в этой жизни для меня и он уходит. Либо они впадают в зависимость. Опять же, я говорю, что это крайняя степень подавления, когда прям тотально все за ребенка решают. И вообще шаг влево, шаг вправо расстрел. Я Родители, когда прям все-все за него решают, все под строгим контролем. И вот э, в крайних степенях могут быть зависимости различные, алкогольная наркотическая и так далее, агрессивное поведение. Ну вот так вкратце я вам объяснила, да, если делать вот так, то будет вот так, а если делать вот так, то будет вот так. Вы можете, конечно же, проследить в своей жизни, да, по жизням своих друзей, знакомых, родителей, братьев, сестер, как они воспитывали своих детей и кто вырос. Вы поймете, что самое важное – это помочь ребенку сформировать свои внутренние ценности и научиться помочь ему научиться делать свой собственный выбор, опираясь на свои ценности. и чувствовать себя нужным и любимым в этом мире. Спасибо всем за внимание. Если остались какие-то вопросы, задавайте в личные сообщения, в комментариях раду буду на них ответить. Всем спасибо за внимание и пока-пока.